А, вот. Это клинический случай, когда мы на нижней челюсти, как раз-таки, доктор, на вашей любимой, подвернутые лоскуты на ножке, критичная, да, вообще слизистая, это после костной пластики, вот здесь масса всяких перемещений была, после всего здесь ставили костный блок индивидуальный, но доктор не сделал никакую подготовку десны и делал как бы это вот... А прикрепленную вел все на язычную сторону. Там поставили имплантаты, и пришло в момент их раскрытия. Вот оказалась такая ситуация. Во втором случае там совсем, обратите внимание, Тогда же нечего было с язычной стороны брать, поэтому здесь было принято решение поставить свободный десневой трансплантат. А в области 34 четвертого зуба мы воспользовались все-таки наличием оральных тканей. 35. Доепитализация, это ничего сложного. Установка формирователя и ушивание. Там просто в, в, в тоннелированный кармашек расщепленный мы поставили свободный десневой трансплантат. Здесь. Вот он прижатый. так. это все. Ну, ортопедию неинтересно смотреть, мы там не успели да, запечатлеть пациентку, и она уже у нас вся с, просто с готовой ортопедией есть. Но это вообще случай хронический, на самом деле, не совсем сюда, потому что эти пациентки были выполнены два костных блока индивидуальных, которые делаются по КТ из аллогенного материала. И они у нее, это у нее были сообразные дефекты на нижней челюсти до нижнего нерва. У нее там было 3-4 миллиметра с каждой стороны, с дистальный. Ну. Вот было принято решение о такой реабилитации. Три года длилась у нас вся эта история. В итоге она ушла с несъемными конструкциями. Оба блока у нее интегрировались. И в общем, у нас все произошло. А вот это самый свежий переимплантит, похоже, от августа или от... Мы снимали там 3 нет, нет. Вот. Это так кажется. Это был сентябрь. Угу. Это вот в сентябре я оперировала пациенту. Очень странная была история. Ему поставили имплантаты в позиции 46-47, а в позицию 45 сделали консоль вперед. Сделали только временные коронки, и через 4 месяца у него образовался почти 9 миллиметров дефект. Вот сейчас будет, да. Он пришел с, ну, с гнойным просто воспалением ко мне. Вы думаете, в конце Ну и близко они расположены друг другу. Я Если... недавно тоже был вы, вынужден вы поставить, пациенту отсутствовал правый яд, желательно забыл от корень клыка было вот такого, вот. как сабли, то есть я туда мог бы только поставить самый короткий имплантат, не mm -hmm. хотел ставить короткий имплантат, но просто поставил в области 5, 6, 7 имплантата и собираюсь сделать концерт, в области 4. Посмотрим, может, и будет все нормально. Здесь уже просто ну, ситуация... Вот... Ну, вот, у меня доктор-ортопед как раз таки считает, что это ортопедия виновата. Потому что это здесь анкилоз стоит. У него вообще редко такая история случается. Он же субкристально ставится. То есть мне кажется, что не должен он так себя был повести. Ну вот обратите да, внимание, какие дефекты. Это опять по 9-10 по мм. Здесь на медиальном имплантате поменьше. Это твердая мозговая оболочка. Это вот клей. Это PRF-мембрана. И опять же, вестибулярно ТМО мы поставили костный материал с костным клеем в область дефекта, и снаружи пера. Ну, в общем-то, вот так. Без каких-либо... И вестибулярного за счет того, что мы вносили ТМО, я расщепила, немножко мобилизовала тут слизистую. И для того, чтобы создать в будущем здесь прикрепленную десну, которой нету. Здесь очень множественные причины. Обратите просто внимание, что и со слизистой там проблемы есть. Я не знаю, какого характера. была ли исходная не дефицит, да, прикрепленные десны были ли э, вот эти тяжи. Или это уже поствоспалительного характера. Потому что с воспалением он месяца 3-4 ходил. Значит, был вопрос по поводу подготовки перед костно-пластическими вмешательствами, когда у нас по фенотипу и по, в полости рта атрофия, выраженная, слизистая. И был вопрос, делать ли э, какую-то подготовку или э, делать это все совместно. Вот я стараюсь делать подготовку. Сначала мы утолщаем биотип десны, чтобы потом при костной пластике мы имели возможность Работать с качественными мягкими тканями, потому что там будет и ушивание, и перемещение, и закрытие большего объема, чем мы применяем. Если это интересно, то я сейчас быстро покажу и все, и, и дам Алексею слово. Да? Я не знаю, вот куда-то оно делось, я не понимаю. Вот. Там было всего два слайда, я быстрее нарисую. Вот это гребень альвеолярный, нижняя челюсть. Чаще всего эта проблема там происходит. Вот это у нас с вами оральная поверхность, вот это вестибулярная. Ну, здесь какие-то тут зубы. Вот этот участок большой протяженный, например, там, от э, пятого до да, уже к конца мы проводим вообще без каких-либо излишеств. Просто вот такой вот немножко смещенный в оральную сторону разрез. Он не уходит на оральную поверхность, он просто смещенный в оральную сторону. Понятно, да, это разрез по гребню. У вас должна вот здесь остаться манжета десневая, чтобы вы могли ушиться качественно. Вот так и вот так делается разрез. Здесь выполняется отслаивание. Вот здесь вот у вас лоскут расщепленный. Ой, извините, пожалуйста, не то. Вот здесь у вас он, я думала, думала, здесь у вас он полнослойный, вы скелетируете, доходите до мукогеневальной границы, и здесь уходите в расщепление. И у вас таким образом создается все, что было на гребне с надкосницей вместе, вы отслоили. Это полнослойный лоскот, вот этот вот кусок. Потом дальше вы расщепляетесь, берете твердую мозговую оболочку. Вот здесь вот вы немножко тоже расщепляете и отслаиваете, как угодно, там без разницы. Я отслаиваю, просто это быстрее распатером, тонким, сосочковым. Заводите твердую мозговую оболочку, заранее подготовленную, перфорированную, выкроенную по размеру, по-вашему, и фиксируете там ну, к примеру, двумя пообразными язычными швами к оральному лоскуту, вот этому кусочку, который вы отслоили вот здесь. Загибаете ее на гребень, укладываете, сверху возвращаете ваш а, полнослойный вот этот расщепленный лоскут, все просто ушиваете вместе э, с вертикальными этими разрезами. И потом делаете два прижимающих крестообразных, ну, два, редко три, в основном два э, шва больших, которые у вас будут, вы прошиваетесь орально и уходите глубоко вестибулярно для того, чтобы да, вот этот новый объем, новое преддверие зафиксировать. Нет? Нет, не зашло. Почему зашло? А горизонтальные мышцы. По, по ситуации я смотрю, если его там вот в дистальном участке нижней челюсти достаточно сложно выполнить. Там наплывает э, крылаточная мышца, и вот в этом месте особенно дистально там очень сложно прижать. Э, так слизистое, чтобы суп переостально прокололся. Просто технически сложно сделать. Но это из опыта, я же тоже это пробую делать. Это я вам не только рисую, рассказываю. Вот. И чаще всего не делаю. Но если можно, то делаю. Если получать. Вот то, что сейчас показывала вам вот последнюю операцию, там сделано у пациента. У него, как бы, очень хорошее раскрытие рта, и как-то так у меня так получилось. Да и не всегда получается, к сожалению, но хотелось бы. То есть вы по сути отсекли вот этим расщеплением от слизистой мышцы, передвинули их чуть-чуть вниз, создали дополнительное преддверие, а здесь у вас отработает полнослойный лоскут вместе с твердой мозговой оболочкой, которая начнет утолщать всю эту историю.